Все, yeah, все! к соревнованиям, потихонечку съезжаются люди вот Алексей Попов господином Максимов ленту вешают по секторам вот она, судейская палатка за ней чум. микрофон ну и так называемая радиорубка в принципе где все регулируется а там дальше за холмом Сор, так называемый еще одно озеро находится Каждому программа цепи. Клограмма. еще Вешивание рыбы. 80 грамм. 80 с копейками Упа, сбил. Вот. Вот. Вот. Примерно 90, 90, грамм. Да. 90 грамм. Поплыл красавец. поплыл сейчас, Вот уже кушки пошли, подвое. Красавцы. Ага. Отлично. Давай опускай. Бежим, бежим, бежим. О! Зависимо. Красава! -то. Подожди, подожди, не вот так, Вы а -а -а -а -а -а. С ним Да. Опа, держи, держи. Нет, ты неправильно делаешь. Подальше, и он тогда больше будет сказать. Я-то подальше, он ближе. Все. Так, тебе можно отпускать. Сколько весом? Мал золотник, да дорок. А, красавица! на Зелененький а? воблер! Вот такой вот! А. Сейчас мы ее отпустим! Красаточка, Широгаечка Ваша раб! Стойте! Стойте! Стой! Отними лето! Тимая! Куда-то? А Селедку ловим! А, Селедка! На нашей территории сейчас рыбу заберем и они поедут. Вот идите! Сейчас она вам рыбу, рыбу заберем! Дай-дам! Ну, дай да ну вот ну, так, шутка, это друзья наши. Понятно. Давай, вот да. давай, давай, давай, давай, давай. Вот, вот она пошла. Вот, вот она пошла. Вот Тосельская а? а? Давай, Саша, а? давай, а? давай, вот давай. Она родная. Да, да, да, давай, родная. Ух ты! Давай, давай, значит, Нащи. Это не шурогайка, это селледка. Давай, вы можете, да. Это шурога. Шурогайки с тобой забирайте. Не, завтра мы уху сварим. Приезжайте. Вот, вот, на завтра набирайте что то у вас тут ни хрена, а, ну Есть Нет. все, мы знаем что, хрена Мы, че, мы заказывали, вообще рыбовать, ну что тут ветров, Даже лукой а? сварить невозможно Нет, не прилог, Не прилоги Нету, нету ничего. это маломерка и уна Мы его возьмём, я возьму Кого ты, блин? Этого не убрасывай, его не ты чё, блин, вообще нельзя? Акушечки. Акушечки. Симпатичные. Ну забирай? Да куда мне? Ты переж симпатичный, если на тебя смотрят, забирай. Симпатичный. Последнее, все. Два дня еще. Тут запрет. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Да, все делай у них. Вот так вот отходи прямо иди, иди вот туда. Где они иди, книги иди, иди. Значит, показываю, как правильно есть сосиску-середку. Сосинскую селедку едят, как правило, ну, полусырой, ну, северные народы, сырыя, будем так говорить. Селедка ловится, когда у нее в кишечнике еще присутствуют остатки пищи. Мы что сделаем? Вот видите, что я сделал? Вроде некрасиво. Сейчас будет красиво. Перед анальным отверстием отсекли кишку, отделили плавничок, потом отделяем ястычок, ястычок и вытягиваем. Потянули, потянули, потянули, вся кишечка раз и вытянулась. Внутри чистенькая остается и корочка, Пожалуйста. Едим очень просто, как китайцы. Мышей, а хвостик не едим. Отлично. Приятного аппетита! Спасибо. Вот она, голубушка, сейчас мы как раз ее и оприходуем. Сейчас я стою посреди реч порта поселка и У нас тут проходили соревнования и мы собираемся спавляться вниз по северной сойстве до городка Березова. Пойду сейчас к лодке посмотрю, если там все готово.